Мы с вами были в эфире час. Я повторю вопрос. И для того, чтобы не потерялся ответ. Возможно ли других автоматически затянуть в эту воронку, самых близких людей? Значит... Во-первых, когда вы развиваетесь, то и другие люди притягиваются, те люди, которые тоже развиваются. Вот, я с этого начала. И второй момент. Если ваши близкие люди не хотят с вами в эту воронку, не хотят развиваться, никак не развиваются и отдаляются от вас, я вас очень прошу, не тяните их за руки. Ну вот, правда потому что это будет только мешать вам в этот поток входить, в эту воронку затягиваться, в воронку успеха. Поэтому делайте вывод соответственный. Вот тут вот слово «возможно ли?». Да? Вот принимайте с благодарностью, если они идут вместе с вами, а если не идут, то не плачьте об этом. Вот как-то так. Что делать, когда ты веришь в волшебство вселенной, точно знаешь, что это работает, но сама как в дымке и не можешь никак сделать этот шаг в поток? Нет слова, не могу. Есть слово только не хочу. Задай себе вопрос, почему я не хочу быть в этом потоке. То есть, что я потеряю, да, или какие у меня выгоды быть вот в жопе? Ну как-то так. Отвечай на эти вопросы и все встанет на свои места. Так. Не могу найти то, чем бы я хотела заниматься в удовольствии. То, чем зарабатываю сейчас вообще не нравится. Так, как найти свое дело? Чтобы с радостью подскакивать в 5 утра, лишь бы им заняться. Начну с 5 утра. Если вы не жаворонок по своим биологическим часам, то не надо себя насиловать. Давайте с этого договоримся. Потому что. Я, например, вчера легла, ну, наверное, в полдесятого вечера, и то я уже теря... я реально я теряла сознание уже. Это к вопросу о том, как легко встать в 5 утра. Есть люди, которые прекрасно себе работают до 4 часов утра, великолепно себя чувствуют, но они спят потом до часу дня. Ну, нету плохого в этом ничего, если продуктивность ночная, да, у меня утренняя. Вот. Если вы будете, не если, вернее, а когда, когда вы будете по вот этому алгоритму, который я сегодня в первой части эфира дала идти по жизни, вы увидите, как нарисуется ваше предназначение или нарисуется ваше, ну, то есть тело само вас начнет вести к тому, чего бы вам хотелось. Вообще, повторюсь, все мои тренинги про развитие, про вход в этот поток, и бывают совершенно неожиданные результаты. Вот, начиная с марафона Матрица стройности. Недавно читала то ли в отзыве, то ли в болталке. Девочка написала, что благодаря тому, что попробовала там рисовать, да, стала очень много рисовать и там пошла в художественную школу. Другая стала вышивать, очень крутые вышивки делает. У меня сейчас на марафоне финансовый ключ, по-моему, девушка, которая я уже вижу, что она стала профессиональной художницей. Я с ней знакома года 4 точно. Она была где-то у меня на бесплатных эфирах матрицы стройности, вот начала, или может быть на платных, даже не помню. Помню, что мы с ней много лет дружим. То есть, когда она ко мне пришла, она вообще даже еще не рисовала, но сейчас она у нее повышается мастерство, и она становится все круче и круче. Еще немножко она будет очень известной художницей. Я прямо верю в нее. Вот. Так что это такое дело. Когда начинаешь жить по отклику, то тебя вселенная выталкивает на дело твоей жизни. Так. Когда начинает получаться входить в поток, слегка зашкаливает эмоции. Вау, круто, это чего? Я так могу, ну и соответственно откат назад идет. А когда ровно и спокойно, то как по массово? Как оставаться в этом спокойствии? Благодарить за все, что происходит, с благодарностью принимать. Потому что когда зашкаливают эмоции, чаще всего бывает где-то червячок такой, что вау, неужели я этого достойна? Вот да, я этого достойна. Вот, вот так вот это воспринимать, что это произошло именно по моему желанию, с моего позволения. Это для меня, это для меня. С благодарностью принимать, что это мо, что это имеет отношение ко мне. Вот так. И тогда не будет отката. Тогда наоборот будут набираться обороты. Так, так, так, так. Ох, тут очень длинный комментарий. Ну, такой интересный. Не знаю, где еще спросить, где не спрашивал, руками разводят. Ситуация такая, что в моей жизни все наоборот. Я, как ребенок, честное слово, каждый раз верю в то, что все будет окей, все сложится. Что в критических ситуациях не буду выходить из себя, останусь в позитиве и не хочу терять поток, а ситуация все хуже и хуже. Я терплю она все хуже и хуже. Вот прям вообще швак! Другие бы уже сбежали от проблемы, и я держусь, но потом уже сдуваясь, очень сильно, нервничаю стресс. В общем, посыпаю голову пеплом и смиряюсь тем, что все, полный конец. И что вы думаете? Оно начинает налаживаться как-то даже неожиданно. Только я весь опустошенный так каждый раз. Я постоянно проживаю эту ситуацию. Да, это ситуация застревания, деграда. Это когда вы относитесь к обстоятельствам как к чему-то вот неизбежному. Нужно начинать со своего внутреннего состояния. Помните, цели принимать все, что с вами происходит, делать вывод, учить урок и говорить, большое спасибо тебе, Вселенная, за урок. Я понимаю, для чего это, и тогда я уверена, прямо все выстроится. Ум сломал себе, но так и не поняла, за чего. Но я так не хочу, не хочу уходить в негатив. Мне нравится жизнь в позитиве. Так, все, да. Основной посыл. Я уже побаиваюсь мыслить позитивно. Вот такой немножко неправильный вывод. Знаете, есть еще Мне задали недавно очень интересный вопрос. Мне кажется, он про это. Меня спрашивают, почему то, что мы боимся, мы притягиваем? А... Нет, как же звучал этот вопрос? Смысл в том, что... Я говорю, что если к вам не приходят деньги, значит вы их боитесь. Да? Вот первая часть такая вопроса. И мне говорят, что я денег не боюсь, я их хочу, но они почему-то не приходят. И другая сторона, если мы чего-то боимся, то это обязательно с нами происходит. Там какие-то катаклизмы, в общем, какие-то неприятности. Там боюсь скандала с мужем, значит скандал с мужем состоит, например. да. И вот тут вот очень интересная штука происходит. Смотрите, есть ум и есть подсознание. Когда мы боимся каких-то катаклизмов, мы боимся их умом, здравым смыслом. А на подсознательном уровне человеку интересно «блин, а что будет, если?» или «что чувствует человек, когда с ним вот такое вот происходит?» Что чувствует человек, когда его выгоняют с работы, например, да, вот так вот, неожиданно, на ровном месте? Это на подсознательном уровне. Это не ум. Это, может быть, вот эта вот мысль так вот проскочит. Это про искреннее желание. С деньгами наоборот. Умом мы. Многие люди их хотят, а на подсознательном уровне они их боятся. Поэтому приглашаю на марафон расширения финансового сознания для того, чтобы разобраться с деньгами, со своими страхами по отношению к денег. А тут вот да! Помнить о том, что во-первых, думать о том интересно, как это, когда все зашибись, потому что тут явно хождение по кругу, да, сценарий, зацикленность на сценарии. Напишу-ка я марафон, слушайте, про, про, про поток. Я просто понимаю, что я вам там дам. Вот. Для проработки всех этих вещей. Так в эфире сложно ответить, развернуто на этот вопрос. Но я понимаю, в чем дело. Я очень надеюсь, что я ответила. Так, чем такая помощь Вселенной отличается от магии? Именно к астрологам, гадалкам, торологам и так далее, всяким другим именно за этим, чтобы просто попросту фартило и удачно складывалось». На мой взгляд ничем. Любое направленное действие приводит к необходимому результату. Ну вот как-то так. Во что верите, то и получается. Все просто. О чем думаете, то получаете. Так, длинные вопросы. Так, так, так. Как запустить это состояние, быть в нем? Я уже говорила. Да, страхи всегда... Если, если что-то не сдвигается с места, значит страхи. Поработайте. Чего вы боитесь? Задайте себе вот этот вот волшебный вопрос. Почему мне выгодно оставаться в том состоянии, в котором я сейчас нахожу? будет запись... Да. Так. «Как понять, что ты слышишь, как говорит с тобой твое бессознательное от мыслей разума?». Тоже классный вопрос, интересный. Смотрите. «Наше бессознательное с нами разговаривает через наше тело» через события, которые с нами происходят. Поэтому беспроигрышный вариант. Попросите Вселенную, чтобы она давала вам ответ на поставленный вопрос на понятном вам языке. Спросите. Попросите Вселенную, попросите ее ответить. Вселенная, ответь мне, пожалуйста, на понятном мне языке. Поверьте, вы этот ответ увидите. И когда вы его увидите, то ваша задача... Остается только его прочесть. Так. Подскажите, пожалуйста, упражнение благодарности и вести дневник ⁇ это разные техники или дневник все включает? В этом дневнике можно сделать сначала благодарность и благодарность и радость за других, да, то есть вот это упражнение и все пропало в а потом можно еще сделать остальные пункты. Там Никита говорит, что единственное, что нужно делать, это пахать как проклятый. Знаете, Никита мне когда было, ну, наверное, еще там 25 лет. Я тоже так думала. А вот к тому моменту, когда мы с вами здесь сегодня разговариваем, ну, в общем, я желаю вам, чтобы у вас все получалось, и чтобы ваши мысли изменились. Если вы сюда пришли, то у вас есть шанс свою жизнь качественно изменить. Если нет, то мне вас просто жаль так верите ли вы в то, что есть люди энергетические вампиры? Есть люди, которым необходимо поругаться да там подпитаться от других при помощи того чтобы вывести других из себя это есть. Другое дело, что будете ли вы свою энергию отдавать это уже ваш выбор вот как- то так. Когда загадывает желание или хочет чего-то большего, обязательно ли Вселенная пошлет испытание в виде отката назад? Не обязательно. Если вы захотите, то будет вам откат назад. Если не захотите, то все будет хорошо. Так. У меня все один день прошел как в сказке, все, что я хотела, все исполнилось. А потом резко все пропало. Как можно вернуть? А зачем возвращать? Идите вперед. Знаете, еще, кстати, Ольга, есть вот это вот тоже большущая ошибка всех. Хочу назад. Это, это ж откат. Не нужно назад, нужно вперед. Хочу еще лучше, хочу по-другому, хочу. Если было так, как я хочу, но вдруг все оборвалось, значит. Я сама себя испугалась того, что произошло, и, скорее всего, что словила вот это. Неужели со мной это произошло? Да, неверия себе, неверия вселенной, и еще, возможно, где-то, скорее всего, что я этого недостойна, или, либо... ну, в общем, какие-то такие вот червяки сомнения, да? Поэтому произошел откат. Поэтому поработать со своими убеждениями. Разрешить себе это все проживать, и все будет прекрасно. Так, активный поиск партнера на вашем примере это очень похоже. <соспит> не, прочит... не успела прочитать, убежал вопрос. Так вы будете на конференцию Лены Блиновской? Нет, не буду. У меня другие планы. Я буду в другой стране на это время. Так, так, прическа, да, спасибо. Так, дальше пошла, пошла вопросы читать. Посоветуйте курсы, чтобы потянуть финансовую грамотность. Ищите, это первое. А второе, скоро у меня в моей студии зайдет марафон, который будет называться Финансовый ключ по, именно вот по финансовой грамотности но он еще в это такое это еще пока только <смех> в проектах но он точно будет дату пока не могу назвать как быть плохая проработка заданий слушайте нету такого ответа вопроса я плохо постаралась да я плохо проработала задание проработайте еще раз спросите попросите Вселенную, чтобы она вам помогла найти ответы. Ну вот все равно в любом случае, если что-то работает какая-то техника, значит значит у вас что-то сдвинулось с мертвой точки. Вот да, пройдите еще раз, проработайте все эти упражнения. Все равно шаг за шагом поищите еще где у вас Камень преткновения» да, проделайте. Как по мне, то те упражнения, которые я даю, они для того, что их можно делать всю жизнь. И все равно это все время будет качество повышаться, в любом случае. Так. Прохожу марафон, состояние потока появляется, ухожу из марафона, все прекращается. Не хотела говорить это слово, но скорее всего, что это лень. Вот работайте. Или там забыли о своей цели. В этом случае дневник по вот этим пяти пунктам очень помогает не выходить из этого потока. Так. <клес> Следующее. Так, много комментариев вопросы еще Как жить в потоке ну мне кажется что я ответила на эти вопросы Как прорабатывать страхи доводящие до с ума сводящих мыслей? Не помню, давала ли я в прямых эфирах работу со страхами. В... в марафонах точно даю. Вот, приходите на автор жизни. В бесплатных частях тоже есть. Можно ли проговаривать благодарность лучше писать? Слушайте, вот вы знаете, недаром придумали, что написано пером, то не вырубить топором. Когда мы прописываем, рукой важно, в мозге образуются новые нейронные связи. И проговаривать можно, если вы не умеете писать. Но когда оно записано, это действует в сто раз сильнее, правда? Опа, уже который раз звучит в голове отсутствие проблемы разрушит тебя как личность, не будет смысла, наступит пустота, полное счастье это безумие. Что скажете делать? Скорее всего, да, помните свои цели, о своей, о своей мечте и идти ради нее. Ну, то есть это да, это ограничивающее убеждение, которое где-то заселилось. Ох, напишу на марафон. «Бог и Вселенная» – это, по-вашему, одно и тоже, по-моему, по -моему, да, и подсознание туда же. «Как попасть в мою команду?» Наталья, напишите мне в личку, но сразу скажу, что у меня коллектив сформирован, и попасть в мою команду сложно. Нужно обладать Неординарными способностями или знаниями. Так, сколько нужно по времени делать упражнения? Всего поперло. Где-то слышала вас, что 5 минут не больше. У меня уходит 20-40. Слушайте, ну у каждого <coughs> свое. Я не могу сказать, что не больше. У каждого свой темп жизни. Кто-то быстро, раз, раз я вам написал. Я быстрая, я спринтер. Я не могу что-то делать долго. А есть люди, которые любят написать обстоятельно. Это тоже нормально. 20-40 окей. Okay, если вас устраивает, то делайте. «Что вы думаете про творческий поток? Он есть только у творческих людей или он доступен только, только людям с творческими профессиями?» Есть разные типы людей. Есть люди там, с математическим складом ума, например, есть гуманитарии, все зависит от типа Личности. Главное – не сопротивляться себе. Кто-то может быть поэтом в математике, а кто-то может быть художником. Ну, и то, и то имеет место быть, и то, и то прекрасно, на мой взгляд. «Почему после большого заработка и в один момент закончившегося бизнеса уже десять лет не можем собраться? Скорее всего, что страх перед неудачей». С глазой и порчи и спуку детей это наше убеждение, да, наше убеждение. Так там был, знаете, вот еще я помню, я читала вопрос, я не могу его найти, чтобы дословно прочитать, но смысл в том, что все ваши эфиры это все хорошо. Но я работаю на государственной работе и изменить ситуацию не могу. Вот я, ну это приблизительно так, я его давно читала, там он был один из первых, я просто не могу его найти. Я тут хочу сказать два слова про ответственность. Это ваша ответственность, ваша работа, и вы работаете на этой работе. Там что-то еще, там, чуть ли не 12 часов в день работает или 8, 8, ну вот что-то такое. Если вы работаете на этой работе и, ну... Если... Давайте не так. если совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать, получить другой результат. То есть, если вы будете работать на одной и той же работе и думать, что от того, что просто изменится свои мысли, изменится ваша ситуация, то упс, ну, ваш выбор работать на этой работе. Так. Рука не поднимается, выбросить бутафорскую пятитысячную купюру дома. Хожу и думаю, у меня рука не поднимается выбросить. Ну не поднимается, рука выбросить, положить в копилку. Плохого ничего не будет. Ну, такое. Слушайте, включайте еще трезвость, да? ну, в ситуацию. Оно, безусловно, возможно, будет помогать. Это бутафорская купюра, но ну, такое. «Где черпать энергию и силы на вхождение в поток после того, как тебя из него вышвырнуло, и по какой причине из потока выкидывает?» «Ошибка мышления, неверные действия». Да, ошибка, страхи выкидывают. Выкидывают, в первую очередь, страхи. вы еще раз повторюсь, когда вы не знаете, что со всем этим счастьем делать. Это в первую очередь. Второе – это считать о том, что я чего-то недостоин, недостойна. недостойна. И третье, это что делать? Это, вернее так, эту ситуацию, когда вы восприняли как трагедию для себя. Рекомендую всем прочтите, пожалуйста, Марк Твен, таинственный незнакомец. Я часто ее упоминаю, я ее упоминаю в марафонах, я ее упоминала где-то в постах писала. И сейчас еще раз скажу, Марк Твен, таинственный незнакомец, это последнее его произведение. Он говорил о том, что он наконец-то написал не по заказу, а сказал то, что он действительно хотел сказать миру. И, к сожалению, он не успел ее закончить. За него заканчивали его ученики. Мне кажется, что там должно было быть другое окончание немного, но тем не менее. Там очень хорошо он показывает о том, что такое хорошо, что такое плохо, как относиться к жизни, как можно относиться к смерти, ну и так далее. То есть принимайте то, что у вас есть с благодарностью и поищите в этом пользу. Это прямо вот основа-основ для вхождения и нахождения в потоке. Как-то так. Вроде бы все. Если я не ответила на чей-то вопрос, я вас очень прошу, если вот для вас очень серьезно, можете написать мне в директ, если я не ответила на какой-то из ваших вопросов, И я постараюсь ответить на него вам в директ. «Что делать, когда после марафона встречаешься с таким жутким сопротивлением до тошноты?» Смотрите, вообще тоже классный вопрос. Когда есть сопротивление, это означает, что вы нащупали свою больную точку. Попробуйте выйти из этой ситуации и посмотреть на нее со стороны. Это ваша точка роста, это то, на чем надо работать. Знаете, как в спорте? Мышцы накачиваются именно тогда, когда становится больно. Вот пройти через боль, и тогда вы получите результат точно так же марафон психологический. Я на этом с вами прощаюсь. Мы были с вами вместе полтора часа. Я благодарю вас за внимание. Задавайте вопросы. До новых встреч в других эфирах! Я буду писать посты, будете задавать под ними вопросы, и я буду на них отвечать. На скорых встреч! Пока!